Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий в любую погоду, в любую температуру, в любой ветер. Мы находимся в экотехнопарке SkyWay, на втором уровне, как вы, наверное, уже догадались, и беседуем а, с человеком, который ответственный за разработку вот этого транспортного средства, а, с начальником конструкторского бюро «Компоновка» Виктором Гарахом. Здравствуйте, Виктор! Добрый день, Михаил! Ну вот это интересный э, такой аппарат, который все гости Экофеса смогли уже увидеть в августе. Сейчас, я надеюсь, мы уже все э, увидим его в действии. Расскажите для начала, чем была вызвана необходимость его разработки и чем э, оно отличается от, э, казалось бы, такого похожего юнибайка? необходимость разработки в первую очередь была вызвана тем, что мы должны представлять услугу по транспортировке, по перевозке. Ну, представляя транспортную услугу мы должны охватывать и рассматривать абсолютно все свои слои, ну, возможно, потребителей либо заказчика. Данное транспортное средство является наиболее дешевым дешевым в части той путевой структуры по которым она движется и это в первую очередь дешевым в строительстве инфраструктуры то есть у нас есть отдаленные районы малонаселенные где стоимость высокопроизводительной системы будет очень дорогая и соответственно, транспорт тоже большой вместимости но доставка грузов в районы где физически более полугода нет дорог в принципе авиа или другие перевозки в любом случае также необходимо поэтому одной из задач было создание дешевого средства с дешевой инфраструктурой спасибо большое то есть если я правильно понял вас главное отличие Univinda от Unibike является то что он движется по другой путевой структуре которая является еще более скажем так экономичной чем э, та, по которой движется Unibike, кажется, сформулировал? Все правильно. С точки зрения потребителя, да. Но с точки зрения конструкции, данный транс-средство является также еще и модульным. Э, для того, чтобы на базе э, составных частей одного транс получать э, транс личное значение. Э, в данном случае э, Univind является модулем. Он состоит э, из основных трех модулей. Это тяговая модуль, э, соединительная Устройство, подвес вот, и пассажирский модуль, либо грузовой. На базе данных модулей мы можем получить конфигурации различных транспортов и по грузоподъемности, и по, по широобместимости. Скажите, сколько времени ушло на проектирование, и а, когда поступило задание, и насколько сложна эта машина? Перед вами полноценный опытный образец, который имеет свой жизненный цикл, и в соответствии со стандартами ISO 90000-1015, по которым мы стандартизированы, выполняется полный цикл ОКР, то есть от формирования чинического задания до проведения сертификационных испытаний. Изначально поставлена задача о разработке такой системы, была в конце февраля. В мае была разработка конструкция документации, в июле образец был уже изготовлен. В эк как вы уже сказали, его могли все наблюдать. И с сентября у нас начались спусконачные работы, отладка, но не только транс-средства, а комплекса в целом, поскольку мы занимаемся не либо любозаправлением каких-то из частей, а именно полноценного полностью комплекс, который может предоставлять услугу. С точки зрения техники данное средство является другим. Оно построено по модульному принципу и имеет свои независимые модули, которые, из которых может быть составлено абсолютно любое средство. Имеется в виду по назначению как пассажирского с большей вместимостью, так и грузовое для перевозки груза либо грузовым модулем, который будет установлены на него, либо какие-то подвесы, допустим, для перевозки грузов. Например, но ну, это значение не только в Итсульке, не только в удаленных районах с малой населения, даже в Беларуси. При отсутствии моста инфраструктуры через реку, мы спокойно можем прокинуть дешевую нашу путевую структуру и транспорта использовать вообще без модуля, с просто подвесом для перевозки каких-то грузов, либо людей. С точки зрения техники, это транспорта является намного более сложным, чем юнибайк. Оно достаточно энерговооруженная и оборудована полноценными системами узлами в первую очередь системы безопасности они имеют несколько ступеней это и система технического зрения, и система интеллектуального управления и система управления непосредственно тем после каждыми узлами и транспрессом в целом так и система ходовой части тяговая тележка, подвеска система питания ну и многими э, другими если сравнить, чтобы было более понятно поскольку у нас э, транспорт инновационный и не все понимают, не все верят в это поэтому для сравнения возьмем обычный автомобиль если автомобиль оборудован ходовой частью э, подвеской, двигателем плюс управление, где за все отвечает опера оператор, плюс есть какие-то э, системы без вождения, без водителя, ну автономное вождение которые в оптимальном порядке то у нас транспорт полностью автоматизирован, он оборудован теми же системами, плюс интеллектуальной составляющей. То есть транспорт э, сам является непосредственным участником регулирования как движения, так и работы комплекса в целом. Но скажите, а сколько времени потребовалось на проектирование, на разработку этого проекта? На проектирование э, потребовалось порядка четырех э, месяцев. Это от э, формирования технического задания до разработки документации. С учетом э, того, что объем КД составляет порядка четырех тысяч э, форматок, э, это очень э, краткий э, срок, очень сжатые сроки, и э, коллеги, специалисты приложили максимальное усилие, чтобы сделать эту работу в срок. Спасибо большое. Надеюсь, мы увидим в действии сегодня Univind. Название подчеркивает тот ветер, который мы испытываем сегодня. Последний вопрос. Скажите, когда намечаются работы по сертификации, испытания и так далее? У нас вся работа, опять же, запланирована. На данном этапе идет... Этап, закончен этап пуска наладки и идет приемка изделия по разным критериям причем приемка изделия идет совместно с комплексом поэтому некоторый э, период э, требуется больше времени дальнейшее у нас запланированы полноценные предварительные испытания и приемочные испытания э, планируем выйти на сертификацию ближе к концу весны начало лета подписывайтесь на наш канал YouTube Следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и тогда даже слово «ветер» для вас будет обозначать нечто положительное. Строй Skyway! Спасай планету!